Саляму алейкум, мир вам, с вами на связи Александр Бет сайт по поарабски.ру В данном видео уроке речь пойдет о новой функции, появившейся на сайте недавно в ответ на вопросы многих учеников и подписчиков сайта о том, как можно контролировать собственное произношение, то есть произносить слова и фразы на арабском языке и затем слышать себя со стороны, при этом иметь некий эталон или Пример правильного произношения, с которым можно сравнивать уже свое произношение. Самый простой вариант, который можно предложить, это использовать диктофон. Однако диктофон стоит определенных денег. А второй вариант это использовать программу звукозаписи на компьютере. Однако далеко не все пользователи являются продвинутыми пользователями. И помимо того, что программу нужно установить, ею нужно еще научиться пользоваться на компьютере хотя бы каком-то элементарном уровне. Поэтому на сайте появилась новая функция, о которой пойдет речь в этом уроке. Итак, давайте сразу же приступим к изучению данной функции. Если мы откроем сайт, у нас появится главное меню в верхней строке. Здесь нужно выбрать арабский язык и пункт «Диалоги и аудио». При переходе на данную страницу в начале будет текст, повествующий о том, как пользоваться данным разделом, а затем список диалогов. Давайте выберем любой из них. Пускай это будет диалог 3. В начале страницы любого диалога будет окно с серым фоном и черной рамкой. Здесь сразу же предлагается включить использование камеры и микрофона, то есть разрешить доступ к камере и микрофону на вашем компьютере. Если вы используете ноутбук или планшетный ПК, то, как правило, на таких устройствах микрофон уже встроен штатно. Если же вы используете персональный компьютер стационарный, то микрофон нужно подключать внешне. Такой микрофон можно купить в любом компьютерном магазине, за небольшие деньги, в пределах 150-200 рублей. Данный микрофон не предназначен для каких-то качественных записей, однако для целей записи своего голоса и прослушивания его для сравнения с голосом диктора он вполне подойдет. Допустим, у вас есть микрофон, э, встроенный в э, компьютер, либо внешний, и можно приступать непосредственно к записи своего голоса. Для того, чтобы включить онлайн диктофон нужно нажать кнопку разрешить, при этом при первом включении у вас появится эхо, это происходит потому что аудиокарта как правило не сразу понимает с какого устройства ей нужно записывать звук, с микрофона либо с окна браузера вот посредством вот такого онлайн диктофона и Одновременно записываются два звука из браузера и из вашего микрофона. Для того, чтобы этот эффект исчез, нужно будет кратковременно включить и выключить онлайн диктофон. Как это сделать, я сейчас покажу. Раз, раз, раз. Раз. Появилось эхо, я включил и выключил диктофон, при этом, когда я его выключил, у меня предлагается сохранить э, записанный диалог э, в папку компьютера. Так как мы ничего существенного не записали, просто нажимаем «Отменить». После проделанных действий можно приступать непосредственно к записи. Для этого нажимаем кнопку «Запись», диктофон начинает работать. Об этом говорит э, мигающий индикатор э, звука и таймер вверху диктофона. Больше здесь ничего включать не нужно. Можно приходить непосредственно к прослушиванию диалогов и э, повторению собственным голосом для отработки произношения. Маса Аль-Хаир. Маса аль Эйютохыдма. Меса Аннур. Эйтахма. Анна Сергей Иванов. Ана Сергей Иванов. Аглян Васаглин. Аглян Прослушиваете таким образом весь диалог. Повторяете фразы за дикторами. И затем возвращаемся к диктофону. Выключаем запись. Предлагается сохранить полученный аудиофайл в любую папку на вашем компьютере. Я подготовил заранее уже папку диалоги и сохраню данный диалог. Здесь также можно изменить его имя. Я напишу, что это диалог 3, так как мы прослушивали диалог 3. Сохраняем. Теперь можно перейти в данную папку и прослушать получившийся аудиофайл. Поехали. Кнопку «Запись». Диктофон начинает работать. Об этом говорит э, мигающий индикатор звука и таймер вверху диктофона. Больше здесь ничего включать не нужно, можно приходить... Маса Маса Анур. Маса Вот таким образом можно слышать э, свой голос, свое произношение и сравнивать его с произношением дикторов, которые э, прочитали фразы данного диалога. На этом урок подошел к концу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих уроках.